всем здравствуйте Огурцы посаженные 20 августа сейчас у нас 1 октября вот смотрите мы печку поставили просто из обычной бочки прорезали дверь пробка служит поддувалом если надо разжечь ну а сами трубы вот видите прям самые обыкновенные трубы для воздуховода идут вдоль всего по всей теплице видите вверх выходит прям через пленку потом поставили второй слой видите стенку двухслойную огуречки он уже присутствуют хорошие огуречки один раз уже собрали. Ну, немножечко прям. Вот, видите, какие там огуречки все хорошие уже. Уже будем скоро собирать второй раз. Уже больше. Ну, и потом будет уже постоянные сборы. У нас растут дорки. А видите, у них слегка такой желтый налет на листьях. И это мы их обрабатывали специальными биобактериями от фитофтороза которые съедают грибок так что это ничего страшного можно не переживать вот смотрите все еще сверху вот видите у нас идут растянуты шпалеры на них тоже положим пленку пленку у нас уже есть ну, подрастут побольше Сделаю еще ролик, покажу. Сейчас мы обрываем все пасынки практически. Либо самый верхний глушим на два. Немножко, видите, вот дым. Это еще у нас он вот на печки мы верхний замазали. Доделаем. Неправильно сделали. Надо вначале было обжечь бочку, а потом уже поджигать. А мы ее поставили и подожгли. Надо было обжечь вначале. Очень дым целый день стоял здесь всем до свидания как подрастут больше еще покажу сниму видео